Вообще, вот я мне интересно, витаешь. Остается на семья... <свист> <свист> <свист> <свист> Нет. <свист> <свист> Всем привет, с вами снова я, Катя. Сегодня мы поговорим о том, в чем огромное преимущество съемного жилья и как выгодно и наилучшим способом стать квартиру в Москве. Мы предлагаем альтернативное решение жилищного вопроса, что позволит вам легко и без лишних хлопот переехать ближе к месту работы или центру, выбрать более удобное транспортное сообщение или квартиру просторнее. Получить возможность повысить качество жизни с нашим агентством Flatum Realty просто и надежно. Один переезд равен двум потопам, возможно скажете вы, но подсчитайте. Сколько времени, сил и средств вы тратите на дорогу каждый день. А сколько качественного времени вам остается на семью, друзей и себя любимого. Общение – это жизнь. Не упускайте возможности жить ближе к природе, близким вам людям и радоваться жизни. Наш девиз: никогда не сдавайтесь. Сдаются только квартиры. Мы ценим ваше время, поэтому оказываем надежные риэлторские услуги. Звоните, пишите, подписывайтесь на наш канал, мы обязательно поможем вам. Общение это жизнь, товарищи. Про потов. Про семь потов. Ладно, давай. «А вышечка отчет уже?» Я ему говорю, что такое у нас дикты иногда происходит?